Моноблок полтора килограмма 300 ватт. Величиной практически с ладонь. Барашек для зонта. Металлический зажим. Стандартный байонет. Куча насадок. Панель управления. Включение. Пилотный свет. Плавная регулировка 150 Вт. Звук. Иногда мешает. Ну, соответственно, мощность от 5. Плавно-плавно до семи. Одна первая. Одна вторая. Одна четвертая. Одна восьмая. Одна шестнадцатая. Выключен. Управление. По синхронизации Синенький. Инфракрасный. Красненький. Инфракрасный. От второго импульса. Первый. Второй. Кнопка теста. В принципе, все. Проще и удобнее не придумать. Разве что? USB гнездо для внешнего интеллектуального синхронизатора. Приемник. Передатчик. 16 каналов, 16 групп. Рассказываю. Принцип работы. Приемничек. Передатчик. 16 групп, 16 каналов. Фронтальный сейчас включен, группа А, задний группа Б. Управление полноценное. Свет, звук, установки, мощность больше, мощность меньше. Сейчас А малая мощность, задняя побольше. Проверяем. Рабочий задний. сзади убираем ну, пусть до шестерочки спереди добавляем смотрим рабочие передние все просто